Приветствую вас, Козероги! Давайте посмотрим сегодня, что вам принесет сентябрь. Ну, первый интересный аспект, он будет 1 числа, это секстиль от Марса к Юпитеру. Будут задействованы ваши 4 и шестые дома. И это указание на то, что вам повезет с работы, может какие-то приятные события могут быть на работе, может быть... По здоровью тоже выздоровление может быть какое-то очень важное приобретение в дом в семью ну скажем так любое взаимодействие активное с членами вашей семьи будет очень очень благоприятным и будет выгодным а также еще и принесет радость удовольствие и удовлетворение сразу все три вместе и Дальше, с 1 по 3, с 15 по 18, два раза будет образовываться один и тот же аспект. У вас это зона семьи и зона карьеры. И о чем это говорит? Во-первых, это крайне неблагоприятное время для работы и для взаимодействия с юридическими конторами и вообще работы с документами особенно для бухгалтеров очень будет высокий риск ошибок возможно придется переделывать какие-то дела вот ошибиться можете 1 3 а переделывать придется что-то доделывать уже с 15 по 18 будет трудно рассчитать время в этот период будет трудно ну, что-то выполнить, вы будете переоценивать свои возможности. Вообще-то постарайтесь в эти дни быть крайне-крайне предельно внимательны, особенно к мелочам. 5 числа Венера перейдет из Льва, перейдет в Деву, где у нас тут Дева Запропостилась. вот она. Для вас это тема, связанная, кстати, за границей со всем импортным, с, также с путешествиями, с дальними дорогами, с высшим образованием. И вот тут, во-первых, может быть шанс у кого-то куда-то поехать, осуществить свою мечту, у кого-то поступить на обучение, пойти учиться, а у кого-то может появиться какая-то интересная любовная связь с человеком издалека. Ну и что вам обязательно понравится, что чувства в этот период, они будут практичные, они будут трезвыми. Человек будет проверяться не обещаниями, а своими делами. С 10 числа произойдет полнолуние в знаке затяг рыбы. Я для этого события... Постараюсь сделать отдельный прогноз, потому что оно будет необычным. У вас это будет третий дом, но это дом, связанный с короткими дорогами, с путешествиями, с переездами. Еще произойдет одно событие, это переход в ретроградное движение Меркурия. Меркурий отвечает за коммуникации, за передвижение и начинается пора доделывания всего того, что не было сделано ранее, либо переделывания. Этот период продлится до 1 октября, до 23 он будет находиться в весах, в 23-го он перейдет в деву. И поскольку это весы, весы, конечно, намекают на взаимоотношения в партнерстве, на умение находить какой-то компромисс в отношениях. Для вас эта тема карьеры, значит, скорее всего придется решать какие-то вопросы со своей половинкой, а также со своим руководством. Возможен возврат людей из прошлого, могут вам предложить даже работу, которая когда-то у вас была, или появится человек в вашей жизни, из какой-то вашей прошлой деятельности, и может предложить вам возобновить ваши партнерские взаимоотношения. Но намекаю, что до 1 октября ну, нежелательно трудоустраиваться на другое место. Ну, можно брать какие-то короткие проекты, например, на месяц, на два, на полгода, то есть знаю, что это будет ненадолго. С 13 по 16 Венера будет образовывать квадрат к Марсу. Конфликтные будут дни. Это у вас тема здоровья, работы, взаимоотношений со служивцами. Ну и по девятому дому. То есть с какими-то людьми издалека. Если вы работаете, там компания связана с иностранными инвестициями, или вы планируете поход в какое-то официальное заведение, связанное с законом. ну здесь не очень хорошее время для этого. С 18 по 20 Венера образует тригон к Урану для вас уран связан с четвертым домом, пятый так правильно? раз, два, три, четыре, пять дом любви, детей хобби, увлечений значит тут сто процентов может быть какое-то неожиданное, приятное любовное знакомство или любовная поездка или приезд любимого человека издалека, но что-то у вас может сложиться потому что пятый и девятый дом ну, это как правило дома, которые связаны с чем-то интересным, с удовольствием с развлечениями с 21 по 24 Венера будет находиться в оппозиции к Нептуну, это опять же ваш третий-девятый дом. Ну, будет какой-то очень большой соблазн, связанный с кем-то или чем-то издалека. Ну, неблагоприятное время для того, чтобы путешествовать делать какие-то вклады в долгосрочные проекты, либо проекты, которые находятся не рядом с вами, где-то далеко. 26, так, 23, 26, Венера, Тригон Плутону. Супер, просто супер аспект. Очень денежный. У вас может получиться, ну, во-первых, он может быть связан и со страстью. Но также вы можете в чем-то победить, получить хорошие деньги, особенно если они связаны с чем-то издалека. Ну, в чем-то держать победу. Можете хорошо заработать на каких-то ваших других партнерах, которые находятся в другой стране, например. Благоприятное время для туризма, для тех, кто занят в туризме, кто занят там, изучением языков, для поступлений. Ну, супер просто. Особенно, если вот кто-то там собирается что-то делать за границей. Вот это время благоприятно. 26-28 супер-супер просто аспект будет от Марса к Сатурну. Значит, смотрите, здесь будут благоприятные обстоятельства для получения финансов. Хороший результат. Можете поработать и получить очень хороший результат, которым вы будете довольны. Здесь, да, деньги даст хорошая работа, упорная. Особенно, если она будет связана еще и с коллективом. Ну, благоприятный труд в... Вместе с Вашими сотрудниками. Перенесет очень хороший результат. По здоровью тоже. Если кто болел, то вероятно улучшение или выздоровление в эти дни. Ну и напоследок скажу, что 25-го будет новолуние в знаке зодиака весы. Для Вас это тема связанная с карьерой. то есть, Здесь возможно какие-то обновления. Получение чего-то новенького. А вот с 29-го еще важное событие. Венера меняет знак с девой, переходит в Весы. О, видите, как у вас это совпадает. То есть какие-то интересные, приятные события для вас начнутся после 29-го числа. Ну, и, и, связанные с вашей карьерой, карьерным ростом, с вашим статусом. Ну, вот. Потом мы и посмотрим, когда наступит месяц октябрь. Ну а я вам пока желаю благоприятного сентября, ставьте пожалуйста ваши лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.